Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Пузыревский, и в этом коротком видео я хочу с вами поделиться своим экспертным мнением о книге Стивена Гиллигена «Терапевтические трансы». У Стивена Гиллигина несколько книг. Обратите внимание, что я сейчас говорю о книге «Терапевтические трансы». По большому счету, эта книга является учебником, учебником по гипнозу и трансу. Ее будет достаточно нелегко читать, если у вас нету какой-то базы, если у вас нету какой-то базы, которая помогает... Ну, то есть, если вы не проходили тренингов по гипнозу, если у вас нету какого-то профильного образования, читать ее будет нелегко, потому что вы будете сталкиваться с некоторыми терминами, которые вам придется где-то дополнительно гуглить и искать. А, книга на самом деле насыщенно, напыщенно, наполнено э, примерами из э, реальной практики Стивена Гиллигена. Но я, я напомню, что Стивен Гиллигин это ученик Милтона Эриксона, нынче э, живущий, периодически приезжающий в Россию, дающий семинары, э, очень классные тренинги, по отзывам говорят. Он сейчас активно развивает Такое направление, как генеративный транс, есть соответствующая книга, но я еще пока не прочитал до конца, поэтому о ней говорить ничего не буду еще пока. Но если говорить о книге, если вы видите, она у меня вся такая пестрая, она у меня вся подчерканная. Почему? Почему? Во-первых, очень большое хочется спасибо профессору Гордееву да, за, за организацию этой книги. Я это так назову, потому что книга переведена, чувствуется, что она переведена с участием профессионала. С участием профессионала, и это прям чувствуется. А, здесь очень много примеров. И именно примеров каких? Именно идет описание гипнотической подстройки, описание гипнотической трансовой работы в понятных терминах, в понятных языках. И вот действительно из этой книги можно брать, действительно ну просто заходить в нее и находить те речевые обороты, которыми пользуются реально такие гуру-профессионалы, как Стивен Гиллигин, И э, эта книга вот об этом. Плюс... Еще здесь можно найти ответы на многие вопросы, ну скажем так, которые касаются сложностей с пониманием терминов, да, допустим, что такое утилизация транса. Мы очень часто говорим этот термин, а не всегда понятно, что это значит. Вот Стивен, Стивен Гиллигин очень хорошо в этом плане вам подходит. Ну и конечно же есть э, здесь множество контекстов, как э, можно создавать транс, как можно создавать трансовое наведение через метафору, через подстройку, контекстуальную и так далее. Поставлю пятерочку этой книги. Ну, как я уже говорил, у меня, не, наверное, не будет книг с плохими оценками, э, но эта книга реально реально ну, хорошо продвигает вас, если вы профессионально занимаетесь гипнозом. Поэтому рекомендую. С вами был Юрий Пузыревский. Если вы читали эту книгу, если вы собираетесь ее прочитать, напишите какой-нибудь комментарий. Мне очень важно обсудить с вами ваше мнение о том, что вы думаете на этот счет. На этом у меня сегодня все. Пока-пока.